Вот осенние стихи что-то. В тему осенние стихи. Доехать бы мне без билета До станции черт знает где там Я долго бродил бы по лесу Как сытый и мудрый зверь На станции черт знает где там Тепло и уютно летом Тепло и уютно летом да осень уже теперь. А осенью сыро и страшно Исходятся в рукопашной большие горбатые лоси, Рогатые, как жуки, и раны друг другу наносят, горбато рогатые лоси, рогами, ногами наносят и чапкой пьют из реки.